Привет всем, с вами Сгаймова, и сегодня мы будем делать вот эти часы. Они покажут время с помощью 20 часов 55 минут. Как вы видите, у нас получилась огромная схема. Но всю эту схему надо разбить на сегменты. Перед началом просмотра урока рекомендуется включить субтитры. Теперь начнем с плана. Во-первых, что мы хотим видеть? Мы хотим видеть 4 цифры, которые должны идти в определенном порядке. Именно у единиц минут это с нуля до 9 а так как у десятков минут нету 6, то у нас нету 60 минут, тогда эта цифра должна идти с 0 до 5. Кроме минут, есть еще часы. В единице в часах время, нам кажется, должно идти с 0 до 9. Попробуем рассмотреть десятки часов. У нас они должны идти с 0 до 2. При этом, когда 20 часов, то единицы не могут быть равны 4. Максимальное время это 23 часа 59 минут. Тогда нам еще придется сделать проверку, что если десятки часов равны двум, и если единицы часов равны 4, что уже недопустимо, мы приказываем часам заводить время на 0 часов. Для наших часов пригодится интервал в одну минуту. Еще мы хотим видеть мигающие двоеточие между цифрами. Мы их будем активировать с помощью таймера, в часах у нас будет один таймер, но его выход подвезем к двум битам памяти для того, чтобы двоеточие двигалось быстрее. Мы это сделаем так. Таймер будет равен 15 секундам. Сигнал от него будет направлен и в память секунд, и на экран в виде двоеточия. Когда в памяти попадет 4 сигнала от таймера, то уже сигнал с памяти секунд пойдет в память минут. Во-вторых, все сказано, желательно перевести в шапс, чтобы не было проблем. Мы в коде будем использовать массив битов, то есть байты. Как вы видите, тут уже все расписано, что делает каждый массив битов. Дальше у нас идет таймер. Он заставляет работать функцию TimeClick. Таймер настроен на 15 секунд. Теперь, что находится в функции? Во-первых, у нас идет изменение положения двойточек в часах. Далее идет проверки, которую мы уже обсудили в плане. Скажу лишь то, что есть функция add into bool и if bool is bool. Первая функция прибавляет к массиву битов 1, а вторая функция проверяет равны ли массивы битов между собой. После памяти у нас стоит функция print, которая печатает часы экран. Вот как выглядит печать. Мы заставляем каждый примерно отобразиться в консоли. Еще у нас есть функция UInt Video Driver. Она приводит 2000 счет на экран. После этого у нас заканчивается код. И он ждет, когда опять пойдут те самые 15 секунд. Теперь о постройке. Выбираем подходящее место. И как показано в коде, все идет от таймера. Этим мы и займемся. Сделав подсчет, я понял, что надо таймер сделать таким. Замкнуть его по инвентору и поставить 18 повторителей с полной задержкой и 1 повторитель с двумя кликами с задержками. Так у нас получится задержка от повторителей 7,5 секунд. Инвентор это время удваивает и получается 15 секунд. Умножаем на 4 и получаем 60 секунд задержки. Как мы умножим на 4? А мы будем 4 сигнала отправлять в память секунд. Как только 4 сигнала сработает, сработает бит переполнения и сигнал пойдет дальше. В следующем у нас идет массив с минутами. Вот мы его создали. И надо сделать проверку, что если у нас массив битов равен 10, то надо его сбросить и подать сигнал на десятки минут. Заметьте, что выход из проверки идет через генератор коротких импульсов и дает сигнал удлиниться до 0.4 секунд с помощью повторителя. На десятых минутах все так же, только сбрасывать надо массив битов при равенстве 6. Уже на единице часах надо сделать две проверки. Первая проверка сбрасывает массив битов при равенстве 10. И выход проверки подводим к массиву битов в десятках часов. Вторая проверка сбрасывает два массива битов, если у нас 24 4 часа. Далее нам надо преобразовать всю память на дисплей. Для начала сделаем перевод из массив битов в логическое число. То есть заставляем ростовом спрашивать каждый массив, будет ли число равняться нулю, будет ли число равняться одному и так далее. Теперь я подумаю о дисплее. Это будет простой дисплей на лампочках, но с отличиями. Первое. Сделай провода вниз, чтобы легче было подключать. Второе. Сделай дисплей глубоким, чтобы выглядело лучше. Теперь подключим выход с наших к провода дисплея так, чтобы когда в массиве битов была, к примеру, тройка, то на экране появлялась цифра 3. Думаю, что для удобства можно сделать пульт управления, который будет всего лишь прибавлять значение к определённым массивам битов. Еще надо сделать последний штрих. Надо от таймера посылать сигналы на дисплей для того, чтобы работало двоеточие. После постройки стоит проверить все. Стоит только поставить таймер на маленькую задержку и посмотреть на работоспособность. По время проверки я увидел, что часы работают как-то неправильно. После 9 часов у меня идет 12 часов. После нескольких минут поисков я нашел неполадку. Оказалось, что я забыл довести Рестоун в одном из браузеров Бита. Я, конечно, довел все, и теперь все идет по порядку. Вот и все, наши часы готовы. На это может уйти 2 дня работы с Жен-Креатив. Всю я думаю, на это уйдет неделя. Что могу вам советовать? Если вы находитесь в одиночной игре, то лучше таймер настроить под время мира Майнкрафта. К сожалению, я не смог найти интервал таймера в часах, но, возможно, вы сможете его найти сами. Второе. Если вы далеко уйдете от часов, где-то на 200 блоков, то, возможно, они будут неточными. Третье. Надо два раза в день сверять время, чтобы не было неточностей. Думаю, у вас остались некоторые вопросы по постройке этих часов. Попробуйте задать эти вопросы в комментариях, или посмотреть видео «Полная постройка часов из Ссылка к видео есть и в аннотациях, и в описании к видео. И кстати, у меня есть для вас подарок. Теперь вы будете видеть ссылку на скачанную этой рестолк карты прямо на моей странице YouTube. На этим видео я долго старался, так что я буду очень доволен вашим лайком. Но если вам показалось, что данное видео плохое, то ставьте лайк. Подписывайтесь, если вам понравились и другие мои видео, добавляйте видео в выбранное, чтобы не потерять данный урок. И зовите друзей, ведь чем ваш больше, тем веселей. И всем пока!